Привет! В этом видео ты увидишь 4 игры, которые, по моему мнению, должен сыграть каждый. Каждая игра имеет свое продолжение в виде второй части. Или она скоро выйдет. Все ссылки на игры, лицензию или скачку торрента будут в описании. Это мое личное мнение, и сложилось темно от приятного геймплея этих игр. Ролики такого формата это всего лишь тест моей фантазии. Так что если я ничего не умею, ну, вы поняли. Приятного просмотра. Немедленно начнем. Первая игра в моем списке это прототип вместе со своей второй частью. Первая часть этой игры культ, и каждый либо должен был сыграть, либо должен сыграть сейчас. Прототип это игра в жанре Action Adventure с открытым миром, разработанная Radical Entertainment и выпущенная Activision в 2009 году. Игра пойдет на любые компьютеры, так как движок хорошо оптимизирован. И поговорим о второй части игры. Вторая часть все также в Action с открытым миром, выпущенная уже в 2012 году. Сюжет во второй части уже не линейный. Здесь уже есть разветвление, и сюжет будет меняться так, как вы будете выполнять квесты и сайт-квесты. Переходим сразу к следующей игре, и это Mirror Sage. все так же со своей второй частью. Это игра моего детства. паркур паркур, ну там, сами знаете. Игра в жанре экшен-адвенчур выпущенная Electronic Arts в 2008 году и разработан на движке Unreal Engine. Игра захватывает своим экшеном, быстрыми квестами, хорошим сюжетом и очень хорошей графикой, как для 2007 года. Поговорим про вторую часть игры под названием Major Sage Catalyst. Как только игру анонсировали, весь YouTube был заполнен догадками и всякими этими самыми. Но в итоге почти все были неправы, сюжет совсем отличался от вышесказанного. Релиз игры произошел 7 июня 2016 года. Игра в жанре приключенческого боевика и платформера от первого лица. этот шедевр с прекрасным сюжетом должен сыграть каждый. Игра пойдет на средние компьютеры. Следующая игра в списке ⁇ это Dying Light. Игра в жанре Survival Horror и экшен от первого лица с открытым миром, разработанная польской студией Течленд и изданная Warner Bros. В 2015 году. С этой игрой я познакомился в 2016 году, когда искал хорошую игру для кооператива, чем, собственно, эта игра и отличается. В нее можно играть вплоть до 4 друзей. Сюжет этой игры абсолютно отличается от всего, что есть на рынке видеоигр. Он бесподобен. Лично я прошел 17 раз эту игру и пройду еще несколько раз, если будет нужно. Немного поговорим о второй части игры. Анонс и трейлер этой игры состоялся 10 июня 2018 года. Пока не могу сказать что-то об этой игре, вы можете увидеть это сами, перейдя по ссылке на трейлер в описании. Как только вторая часть будет релизнута, я оставлю ссылку на лицензию или торрент. Скорее всего крякнут ее не скоро. И на последнем месте находится игра Borderlands, также со своей второй частью. Игра в жанре фантастического шутера от первого лица, разработанная компанией Gearbox Software и была выпущена в 2009 году. Это самая первая игра моего компьютерного детства. Помню, когда был компьютер на пентиуме с двумя гигами оперативки, когда это казалось что-то нечто, но не сейчас в 2018 году, но она тоже имеет поддержку кооператива, так что вы можете поиграть с другом, у которого слабый ПК. Сюжет игры очень растянутый и я перепроходил эту игру в районе 10 раз, но это были запоминающиеся 10 раз. Прохождение полного сюжета займет 18 плюс часов. Игра подойдет абсолютно на все ПК. И все-таки вторая часть. Лично мне она не понравилась, но не факт, что она не понравится и вам. Сказать я ничего не могу, так как я даже не играл. Из-за того, что игра мне до боли не понравилась. На этом моменте я хочу завершить свой ролик. Если он вам понравился, я не буду умолять, но поставь лайк, если не трудно, подпишись. Так как сейчас я только развиваю свой канал, пытаюсь делать что-то лучше, пытаюсь улучшить свой контент. И кстати, у меня есть игры на вторую часть, если тут будет хотя бы 10 лайков, я может быть сделаю вторую часть. И напишите пожалуйста ваши предложения и идеи, или покажите мне на мои ошибки, я выслушаю всю критику, если она конечно будет конструктивная. Спасибо еще раз за просмотр, пока!